Закрыто мое окно, и комната в полумраке, в тишине вдвоем, я и моя подруга голосом нежней, чем эхо восходящих, звезд Шестиструнная гитара. Много может рассказать о душе и о печали, в повестях своих, о любви, напоминаю, о чем? Пустит мой друг луном изливая шестиструнная гитара. День сменяет ночь Так проходят дни недели Ночь сменяет день И тоску печаль скрывая Я гоню все прочь Радость, счастье забывая ливая только спой шестиструнная гитара С той поры, как мы расстались, каждый из нас двоих в жизни пробу выбирая, ты замужем теперь Но со мной моя подруга, шестиструнная гитара Радость и печаль, чаще горечь разделяя Горе, страх и смерть, все в себе не сохраняя Без тебя мне смерть. Мой чистый нежный голос, шестиструнная гитара День сменяет ночь, день сменяет ночь так проходят шесть. дни недели Ночь сменяет, день, день, сменяет и день и тоску печать скрывая Я гоню все в Радость рада забываю, забывая Спой мне только спой, шестиструнная гитара В полумраке, в тишине вдвоем Я и моя подруга голосом нежней Чем эхо восходящих звезд шестиструнная гитара День сменяет ночь Так проходят дни, недели, ночь сменяет день И доску печать скрывая я